Здравствуйте! Я, Хуан Хесус, представляю Бодегас Ладрон де Гевара. Давайте попробуем авторское вино. Вино сделано из винограда со старых лоз. Урожай ограничивается обрезанием гроздей. Остается не более четырех гроздей на одной лозе. Вино в конической бутылке с защитой от проигновения солнечных лучей. При наливе в бокал вино издает глухое журчание. Это свидетельствует о высокой плотности вина. Цвет у этого вина очень насыщенный, практически не пропускает цвет. Очень большое количество антоцианов, кряшущих веществ из кожицы винограда. В букете собраны все разнообразные ароматы, присущие винам риоха лавеса. Внутри бутылки не только вино, но все, что произошло в течение года, и то, что произошло прекрасно выражено здесь. Вкус очень богатый, привлекательный, выраженный, нежно вяжущий, сливочный и бархатистый. Очень-очень длительное послевкусие. Мы советуем сочетать с мясом, особенно с жаркоем, а также подавать при температуре 14-16 градусов. Наслаждайтесь, на здоровье.